С 30 по 31 мая в Москве прошел международный инженерный чемпионат Case IN. Магистры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ заняли второе место в Лиге по нефтегазовому делу.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 Там, в принципе, заняли второе место. В Лиге по нефтегазовому делу встретились команды 15 вузов. Кейс Лениногорская же был разработан по материалам по от нефть. В соответствии с заданием кейса будущие нефтяники предположили пути повышения эффективности разработки нефтяного месторождения, расположенного на территории Республики Татарстан. Диана Шилова, Леонард Валитьяров, Универньюз.